которых на плей маркете огромное множество которые якобы продлят жизнь вашей батареи которые смогут что-то там исправить с приложениями которые смогут оптимизировать вашу систему я вам предлагаю обратиться к самой своей системе на любом аппарате xiaomi от фирмы xiaomi есть встроенная утилита которая в принципе делает все те же возможности, которые дает вам стороннее приложение, даже больше. Оно разрешает оптимизировать, не имея root прав для телефона. Оно намного ускоряет оптимизацию за счет своего софта, за счет того, как это все реализовано. Вот на примере своего Mi 6 здесь есть два скрина вот на одном из них до начала оптимизации то что я делал то как я чистил свою систему вот после того как полгода пользовался ей без всяких проблем в принципе батареи мне хватает где-то на сутки но ну, с утра до вечера мне полностью хватает вот, домой когда я прихожу остается еще где-то процентов 20-30 и это очень много вот заряжаю я его в принципе каждый день вот но это из-за специфики работы вот из-за того насколько часто я им пользуюсь а пользуюсь я им довольно таки часто вот в стандартном приложении мы можем легко и просто Установить любые ограничения для определенной программы, для определенного приложения, даже для системных настроек. Вот. Здесь вы можете использовать умный режим, неограниченный доступ, полный запрет приложения, жесткое ограничение. В принципе, все зависит только от вашего желания, от вашей фантазии. Вот. Вы можете здесь же почистить остаточные файлы от приложений, которые вы давны давно удалили. вот то же самое вам не смогут предложить зачастую программы, которые на Play Маркете есть. вот из-за того, что, допустим, у вас не может быть банально там рот прав после оптимизации своего телефона. ну я вам тоже рекомендую сделать оптимизацию под себя если результатов видимых никаких не будет вот не забудьте что там есть еще и эконом режимы разные которые экономят батарейку вот которые выключают Wi-Fi, и отключают навигацию вот в принципе которые жестко урезают функционал телефона которые экономят э, заряд за счет его производительности, то есть ну, за счет э, самой нагрузки процессора. Вот. В принципе, не бойтесь, делайте все сами, через стандартные приложения, которые китайцы заботливо уже вам вшили в телефон. Вот. Хуже от этого не будет любой софт который вы ставите сторонний он также нагружает систему вот он не дает вам никакого преимущества в принципе вот ускорение ускоренная очистка, быстрая чистка глубокая чистка все это доступно в ваших стандартных приложениях которые стоят на телефоне В приложении безопасность вот вы можете это все найти хотелось бы еще сказать за такие вещи, как допустим, не полностью заряжая батарею, там до 70%, ну, в любом случае батарею поменять проще, чем ее не догружая, там, не... я не знаю, не до конца убивая, вы будете каким-то магическим образом там заряжает до 70 процентов или там на 30 процентах ставить на зарядку ну а смысл ну, у нее у любой батареи есть определенное количество циклов которые она проходит вот после чего ее нужно будет менять соответственно то есть ну грубо говоря там батарею в любом случае вы будете менять один раз хотя бы там в два года вот.